Давайте сегодня поговорим о чувствах. Ко мне иногда приходят или обращаются люди, которые так и говорят, я ничего не чувствую. На самом деле у нас есть как минимум четыре базовых чувства, которые от нас никуда не денутся, даже когда человек как бы ничего не чувствует эти базовые чувства, так называемые, во-первых, они, как говорится, с молоком матери у нас появляются, поэтому в нашем фундаменте, в основе они лежат. Во-вторых, эти чувства, они читаются на всех языках мира одинаково. Что же это за чувства такие? Я могу их перечислить. Это страх, злость, грусть и радость. По некоторым версиям еще и стыд. Видимо, в российской культуре стыд до такой степени сросся с нашими культурными особенностями, что он постепенно движется к базовым ощущениям. Непонятно, когда этот стыд появляется. У нас все воспитание, оно и зиждется на стыде. Но определение этого интересного чувства оно следующее – это социальный феномен, который позволяет ребенку в кратчайшие сроки объяснить культурно-исторические особенности данной местности, семьи и тех, того общества, где он находится. Поэтому эта вещь, она с нами действительно с малолетством. Поэтому Почему бы не отнести его тоже к базовым чувствам? Так вот, когда человеку кажется, что он ничего не чувствует, эти базовые реакции сохраняются часто притупленно, но тем не менее они имеют место быть. И очень часто человек говорит, прежде чем перестать что-либо чувствовать, как правило, что-либо напряженное переживает, как правило, что-то в его жизни происходит такое, что... Чего он хотел бы не чувствовать. Но к огромной печали у нас в организме чувства идут оптом. Либо мы чувствуем все, либо ничего. И поэтому, когда мы перестаем чувствовать то, что не хотели, мы перестаем чувствовать не только плюсы, но и минусы. Что такое чувство? Зачем они нужны? Почему? Когда мы ничего не чувствуем, нам тоже нужна помощь. Когда мы что-то чувствуем, нам тоже нужна помощь. Чувства ⁇ это наша реакция на окружающий мир. То есть изначально чувства и органы чувств, да, они появляются у животных с высокой степенью развития и высокой степенью неожиданности в их жизни. Например, коза пасется на лугу, и ей надо кушать траву, следить за шорохами, шумами, отличать день от ночи, понимать, когда крадется какой-то хищник, понимать, когда какие-то шумы безопасны и так далее. Соответственно, все это делают органы чувств. Да? Они так и называются. У человека нервная система и неокортекс появляется, это кора больших полушарий. Они как раз-таки отвечают за нашу связь с реальностью, да, с этой жизнью. Поэтому можем взять любую шкалу, Чувств, и оно, как правило, из базовых чувств, которые я перечислила, есть разные степени как в плюс, так и в минус. Можно их найти кругом и везде. Сказать, что я перечислила чувства по степени важности или какое-то ранжирование, нет, абсолютно. Нам одинаково важны как злость, так и радость, как страх, так и грусть мы не предпочитаем какое-либо из этих чувств. Другой вопрос, что в различных ситуациях различных эмоций бывает больше, бывает меньше. Эмоции – это как раз-таки наша реакция на проявление чувств. Но люди часто путаются в своих описаниях, ровно как и я тоже. А вот, когда... Люди перестают что-либо чувствовать, если вы меня внимательно слушали, то, наверное, уже поняли, что в этот момент людям кажется, что они перестали жить. А это действительно становится страшно. Становится страшно, что их жизнь будет, во-первых, никчемной, во-вторых, они не знают, как реагировать на эту жизнь. То есть люди как-то на них странно реагируют. Во-первых, их очень сильно родственники и знакомые пытаются вытащить из этого состояния. Причем они понятия не имеют, как это делать. На всякий случай они им просто говорят, что так нельзя делать. Как нельзя делать, они не говорят. А вот, а ровно так же, как эти самые люди, они предпоч... предполагают, что... Жизнь будет дальше такой же. Сначала им нравится эта история, а потом эта история начинает угнетать. И тут до какой степени себя человек доведет. У меня недавно была клиентка, которая обратилась и говорит, что-то я ничего не чувствую. Мне вообще все все равно. И мне нравится уединение и так далее. Как раз у нее был очень сложный период, когда она много что перечувствовала. Я ей предложила просто отдохнуть и посмотреть, если это будет затяжным, тогда обратиться, и мы с ней поработаем. Она справилась самостоятельно, она вышла на работу, и у нее все прошло. Вот. Есть люди, которые дотягивают состояние до такой степени, которая уже имеет медицинские названия. А вот И человеку реально сложно выходить из этой ситуации. Другой вопрос, что выходить тоже приходится, потому что в состоянии ничего не чувствования у человека встает на паузе жизнь. Жизнь-то встала на паузе. Осталось только, чтобы время стало туда же. А на самом деле время течет точно так же, как оно и текло. И у человека проходит полгода, год, два года, и что-то ничего не меняется. И тогда люди говорят, я как овощи, я как растение и тому подобного рода вещи. И человеку становится просто скучно так жить, потому что возможности человеческой жизни не рассчитаны на то, чтобы быть овощем и ничего не делать. Итак, что э, следует понять из этого видео? Первое – это то, что у нас чувства идут оптом, и плюсы, и минусы. Второе – то, что есть базовые чувства, которые мы никогда не убьем, потому что с них все начиналось, они нам помогали выживать. А, третий момент – то, что если у вас состояние ничего не чувствует, как этот один психолог, давайте я вас уколю иголкой и посмотрим, чувствуете вы или не чувствуете. То есть это состояние, внутреннее ощущение, его можно убирать. И тогда у человека возвращается радость жизни и вообще полноценной жизни. И последнее, что хотелось бы отметить. Давайте простим ну, ученым разделение... Чувств на положительные и отрицательные. Это сделано для удобства и для понимания в научном мире. То, что из научного мира перекочевали понятия в бытовой мир, это неудивительно. Но людям иногда кажется, что можно не использовать негативные чувства. У меня недавно была девушка на приеме, и она так и говорила. Она говорит, да зачем показывать негативные чувства? Я пью афобазол, чтобы этого не было. И она показывала, как она пьет афобазол. Я поняла, что афобазол она употребляет вместо конфет. В итоге люди, которые рядом с ней находятся, они ее до конца не понимают. И складывается у них ощущение, что она им врет. И таким образом они считают, что с этим человеком не нужно иметь дело. Потому что эмоции, которые от нее ждут на лице и другие невербальные проявления чувств, она не показывает. И тогда с этим человеком опасно иметь дело. Поэтому, если вам кажется, что негативные эмоции не нужны, вы очень глубоко ошибаетесь. Более того, если вы немного помните школьный курс генетики, злость, страх, грусть и радость. Помните, три к одному первое деление в генетике. В природе все взаимосвязаны, все законы работают во всех сферах жизни и деятельности поэтому мы от природы нашей не уйдем и чувства нам нужны для того, чтобы мы понимали этот реальный мир а не то, что мы из него сделали и выдумали так что чувствуйте на здоровье и человеку свойствен весь спектр эмоций где-то здесь есть видео, которое так называется, как устроен идеальный человек, и там я об этом более подробно рассказываю